Добрый день, меня зовут Светлана, я представляю ФГБУ ЦЭКи Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Какую дату необходимо указывать в поле «Дата начала создания объекта учета» Шесть точка 6.1 «Электронного паспорта объекта учета» Дата начала создания объекта учета определяется с даты подписания и принятия решения о создании информационной системы закупки компонентов ЭТКИ. Так, например, дата начала создания информационной системы, типовой деятельности или типовых компонентов ЭТКИ может быть идентична дате основания федерального органа исполнительной власти или органа управления государственными внебюджетными фондами. Для создания информационных систем специальной деятельности дата создания может быть дата подписания правового акта государственного органа, регулирующего вопросы создания закупки объектов учета. При реорганизации и передаче информационной системы и компонентов ЭТКИ в другой федеральный орган исполнительной власти дата начала создания объекта учета равна дате реорганизации или дате Акта о передаче информационной системы и ИТКИ. В течение какого срока необходимо актуализировать сведения об объекте фонда в Национальном фонде алгоритмов и программ в случае его доработки? В соответствии с пунктом 17 «Положение о Национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 года, номер 62, в случае, если объект фонда был доработан в результате его развития, размещение таких объектов фонда осуществляется в сроке и в порядке, которое установлено пунктом 7-11 «Настоящего положения». В соответствии с пунктом 8 положение о Национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 года, номер 62, размещение объектов фонда осуществляется в течение 30 дней после подписания актов сдачи приемки поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в исполнении государственных контрактов, предметом которых были в том числе программы для электронных вычислительных машин, подготовительная, проектная, техническая, сопроводительная и или методическая документация, подлежащая размещению в фонде. В состав объекта учета какой классификационной категории возможно включить программно-аппаратный комплекс неблокируемой маршрутизации? В соответствии с приложением номер один к методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 мая 2013 года номер 127 – Программно-аппаратный комплекс неблокируемой маршрутизации возможно включить в состав объекта учета 44-й или 45-й классификационной категории, в зависимости от того, для какой связи используется программно-аппаратный комплекс неблокируемой маршрутизации, внешние или внутренние. Напоминаем, что свои вопросы вы можете направить на нашу электронную почту, либо воспользоваться формой обратной связи, которая указана в описании к видео.